Чиновники некоторые просто огонь. Такое несут, ты да только их тронь. Мы сами виноваты, что жизнь говно. Государство никому ничего не должно. Получается, что платим дорожный налог, но хуй мы увидим нормальных дорог. Сами всю жизнь в извечном долгу. Но государство не должно никому. Дальше больше чиновница жгла. Причину в родителях, ёпта, нашла. Нас, наших предков, не просили рожать. А кто же налоги будет башлять? Но обещали наверху разобраться. Как так словами можно бросаться? Выебем в профиль всех и в анфас. Но кажется, что ебать будут нас, детей наших внуков, без особых проблем, иначе рожать нам их зачем? Кто-то же должен приносить бабло, а государство никому не должно отмазки детские, как из песочницы будут нести чиновник-чиновница, в будущем снова не видно низги, кроме того, что мы, должники